about the faulty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 Мы попадаем на онлайн-сервис, где и сделаем нашу гифку. С помощью ползунков выбираем продолжительность, далее жмем кнопку Create GIF, потом копируем вот эту ссылочку и размещаем ее куда угодно. В правом верхнем углу есть кнопка автовоспроизведения и если вы ее выключаете, то по окончании просмотра роликов YouTube не будет рандомно воспроизводить следующие ролики. А если в браунной строке после слова YouTube набрать амепи, то ролик откроется в новом окне, где будет проигрываться вновь и вновь. Floating YouTube является приложением для браузера Google Chrome